Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Мария Журавлева. О событиях из жизни университета расскажем в ближайшие несколько минут. Итак, смотри сегодня в выпуске. В КФУ прошел симпозиум журнала «Вестник гражданского процесса». На площадке Казанского университета состоялся хакатон для геологов и программистов. 25 сентября состоялось заседание экспертного совета Республики Татарстан. Недавно была изменена Конституция Российской Федерации, что повлекло за собой изменения в законодательстве.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 Как правило, всегда очень значимые доклады, выступления, которые содержат в принципиально новые положения. И они дают и пищу для ума, и возможность для профессионального роста. Кристина Андершина, Виолетта Басова, Универ В настоящее время практически во всех сферах деятельности человека набирает популярность такое понятие, как междисциплинарность. Объединение усилий сразу нескольких специалистов из разных сфер повышает шансы на успех. Так, на площадке Казанского федерального университета собрались геологи и эти специалисты О том, какому результату может привести их совместная работа, смотрите в нашем следующем сюжете.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 студенты Института идеологии нефтегазовых технологий, студенты Института вычислительной математики, ФИНИТ и ИТИСа. Также здесь к нам на нашу площадку, в числе финалистов, приехали студенты Санкт-Петербургского государственного университета, университета Иннапольса.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 И Казанский федеральный университет готовит сегодня новые поколения учителей, которые способны вести предмет на трех языках. Лев Диденко, Лето Басова, Универ, Ньюс. Автономная парковка, виртуальная пальпация, робот-учитель и иммерсивные технологии. Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем презентовала свои проекты на международном форуме «Казань Digital Week-2020». Модератором технического визита от Казанского федерального университета выступил директор высшей школы ИТИС Михаил Абрамский. К другим новостям. Современный мир не стоит на месте и постоянно меняется. Одним из новших стала сеть 5G, разработка оборудования, для которой хочет заняться Россия. Подробнее об этом расскажем в нашем следующем сюжете.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 На этом все. Не забывай смотреть на социальных сетях. До новых встреч!